Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. И в этом видео мы взломаем предложение Svamp Атак. И будем его взламывать через акипачера Что ж, давайте приступим. сойдем сначала приложение и посмотрим а -а -а -а, Есть ли у нас средства на улучшение или покупку какого-нибудь оружия или укрепления. Хотя конечно там ничего не будет, потому что я только что скачал, но я просто так, чтобы вы убедились в этом, что это не обман, ничего. Если вы будете делать все так же, как на видео, то у вас все получится. А, сейчас выйдем в, в, на карту болота. Заходим в магазин. Как видите, у нас 200 монет и 2 дерева. И купить мы ничего не можем, так как мы не зашли в аккаунт Google Play. Нажимаем на вот этот джойстик. А, если у вас есть аккаунт Google Play, то можете зайти через свой аккаунт. Не бойтесь, бана на аккаунт вы не получите. А, я зашел, как видите, а, я уже играл, видите, в свой потак. Нет, мы не будем загружать. Заходим в магазин. Если у вас все так же, то просто нажмите для проверки. Но не покупайте. Как видите, у меня банковский сейф стоит 34 тысячи тенге. Для меня это сказать очень дорого. А, поэтому мы заходим в лаки Патчер. И выбираем свой так Если у вас нет, его, то что его скачали, просто нажмите на поиск поиск расширенные новые обновленные предложения применить и тут у вас появятся все предложения которые вы недавно скачали как видите звездочки нету значит она у нас не взломана и написано новое нажимаем и держим потом выбираем патч поддержки для NAPP Level эмуляции и нажимаем пропатчить а, как видите сейчас обработка патча идет очень быстро а, а на моем телефоне когда я снимал его через камеру медленно, так как все зависит от мощности вашего телефона. Ну, и как некоторые знают, что телефон и компьютер, это не сравняется друг с другом, и поэтому компьютер в любом случае будет мощнее телефона, и поэтому здесь обработка идет быстрее, может быть в 5-4 раза, в 2-3 раза, короче, я вообще запутался. Так, сейчас пройдет анализ результата патча, потом создастся Odex файл, и все, и мы можем запускать наше приложение. Так, видите, пропачилось два шаблона и ваша удача составляет 28%. Если у вас так же, то ничего не волнуйтесь, это у вас все успешно пропачилось. А, заходим сейчас в приложение опять. Так, выходим на карту болота. Так, вот мы, мы, мы вышли. У меня сейчас была реклама, так что не волнуйтесь, я вас ничем не обманул. Могу даже в конце видео вам поставить этот фрагмент, как вылезла реклама. Так, сейчас э, заходим в магазин. И, как видите, нажимаем плюсик. Ничего нельзя, да? Мы нажимаем просто-напросто. Нажимаем «Да». Пожалуйста, а мы получили 2 миллиона э, монет. Если вы при улучшении всего у вас опять потратится, вы можете также нажать на плюсик, банковский сейф, да. И у вас будет 4 уже миллиона. А, на, на, что насчет зелий, также нажимаете 100 зелий, нажимаете да. Пожалуйста, у вас 102 зелий. А, вероятность, что не кончится у вас не очень-то да и велика, так что вы все равно можете купить еще 100 зелий. Так же, как и монеты. Если вы не хотите ничего покупать, а взламываете ради того, чтобы купить двойные монеты или больше подарков, то, пожалуйста, можете покупать. Двойные монеты ⁇ это э, бонус, который э, увеличивает ваши монеты в, э, в конце раунда, так сказать. Если вы получили примерно 1000 в конце уровня, то вам будет 2000. Если 2000 получили, то 4. Э, нажимайте больше подарков, нажимайте да. Теперь, когда во время битвы с крокодилами у вас будет власть в подарки, у вас будет в два раза больше э, призов находиться в подарке. Вот, в принципе, и все, что я хотел показать. Если у вас получилось взломать это приложение, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Э, всем пока и удачных взломов!